И мы с вами начинаем прямой эфир, на котором поговорим про состояние, про состояние любовницы. Это «Стихия огня». Мы сегодня с вами будем продолжаем тему, тему стихий, тему стихий в своей астрологической карте. Чтобы сделать свою астрологическую карту, вы можете... Так... Mm -hmm. Что, что, что не так пошло, <смех> не знаю. <смех> так, так, так. Друзья, я надеюсь, что... Да, что не прервала. Uh -huh -huh -huh. Так. Сейчас. Просто мне uh, пишет менеджер по... Звонит... Uh, uh, так. Вижу, что она здесь. Если что, напиши, пожалуйста, мне в WhatsApp. Я, я посмотрю, да. Значит, друзья, скажите, пожалуйста, кто был на нашей первой встрече, где мы разговаривали про девочку? Поставьте, пожалуйста, единичку. Все слышно и видно. О, все, Татьяна, спасибо. Поставьте, пожалуйста, единичку, кто был. Если не были, кто смотрел в, в сохраненных видео, э, смогли, смогли посмотреть первый эфир, где я рассказывала про состояние девочки. Девочки, поставьте, пожалуйста, единичку. Да. Так, Татьяна, у меня самый активный пользователь. Молодец. Вот, вижу, вижу. Так, сейчас я вытащила стилус, чтобы можно было как-то мне листать. Так. Так мало у нас людей. Хо-хо-хо. Ну, ладно. Хорошо. <с> а, значит, подскажите мне... Ну, соответственно, видимо, все остальные присоединились первый раз. Но тогда мне нужно, видимо, какое-то краткое содержание первой серии вам рассказать. Итак, я астролог, я, я психолог, <с> профессиональный психолог, и я астролог. Я работаю а, в, а, в, с китайской метафизикой. И в нашей астрологии пять стихий. Соответственно, эти пять стихий можно точно так же разложить на психотипы женщины, с которыми мы с вами, которые мы с вами можем проработать и в которых каждый из нас живет. Спросите, зачем это надо? Ну, в первую очередь для того, чтобы стать счастливой, чтобы стать гармоничным счастливым человеком. Мир у нас сейчас, как вы понимаете, мультиполярный. Прожить всю жизнь в какой-то одной там, парадигме, все время идти, знаете, к одной цели. Вот я хочу быть мамой и только, и только, да? Или я хочу быть там хорошей женой и только. Наше счастье, вот счастье современной женщины, оно состоит из э, многих аспектов. И просто быть женой или просто быть хозяйкой или просто быть директором там из птицефабрики этого мало нам всем с вами нужны ищ... нам все наше счастье оно такое вот многоцелевое чтобы быть абсолютно счастливым человеком как правило нам нужно все и карьера чтобы была и да еще желательно легко и по женски и чтобы семья, и чтобы дети, и чтобы э, нами восхищались, и так далее. А, а, пишет мне сначала конкурс. Я уже конкурс провела. Видимо, опоздал мой менеджер. Пишет, что сначала конкурс. Конкурс уже провела, и мы уже сохранили. Я потом сообщу, кто победил. Да. А, это я сообщение для нашего менеджера, которое не успела, видимо, на конкурс. А, так вот, какая у вас красивая кофточка. Спасибо большое. Вчера шла по магазину, смотрю, кофточка. Думаю, надо купить кофиру. Сначала подумала, что она зеленая, стихия девочки. Потом подумала, что с таким декольте явно любовница. Ну, в общем, в итоге мы все с вами сегодня переполза, перетекаем с девочки в любовницу я правда с трудом ухожу от девочки очень мне понравилось в это в этой стихии а, видела что вы делали сейчас не будем обсуждать домашние задания потому что мы с вами просто ничего не успеем так давайте я сейчас посмотрю свое свой краткий план на то что же нам нужно с вами о чем поговорить час пролетает быстро чтобы сохранить эфир я должна Успеть закончить, я не засекла во сколько, ну, наверное, минут пять. Десятого надо будет закончить. Итак, друзья, что же, стихия, что же такое стихия любовницы, стихия огня? Обычно эту стихию очень хорошо проявляют люди, которые пришли под этой стихией огня, то есть люди, у которых господин дня, Основная стихия человека – это огонь. Те, кто не знает, вы можете перейти на мой сайт npugacheva.com или посмотрите в моей ленте. Наверняка найдете, где как сделать свои астрологические карты и посмотреть, под какой стихией вы пришли. «Я хоть уезжала, но была в этом состоянии. Просила мужчин помочь. Работает». Да, друзья, вот Елена пишет в 2010. Мне тоже кажется, что в 2010 в начале, так что хорошо, да, мне главное постараться сохранить эфир. Итак, который только начался. <з comun euro> Итак, друзья, uh, если состояние девочки, нам было легко и понятно, потому что это, ну, отчасти наш внутренний ребенок, и к нему вернуться каждая из нас. Uh, ну, с трудом или не с трудом, но может. Так вот, состояние состояние любовницы, зачем же оно нам надо? И понятно, что если мы сейчас в состоянии привлечения партнера, кстати говоря, если хотите поделиться своим статусом, скажем так, поставьте, пожалуйста, давайте посмотрим, кто у нас сейчас смотрит эфир. Люди, которые ищут вторую, свою вторую половинку. Ставим единички. Люди, у которых эта вторая половинка есть, ставим двойки. Ну, не то чтобы это, это еще не муж, просто вы в каких-то уже отношениях, ну, вот какие-то существуют у вас отношения, куда-то вы идете. И троечку ставим те дамы, которые у нас уже замужние. Поставьте, пожалуйста, единички, двойки, тройки, для того, чтобы я увидела... так единички в поисках ой слушайте ну, друзья может быть просто задержка эфира и я пока только вижу единички троечки да конечно конечно и двойки и тройки я тоже думаю будут я так подумываю что ну два, 123 отлично замужем и в поиске и уже есть какие-то отношения Но что что-то я не сообразила что такой вариант тоже может быть Итак казалось бы нам стихии огня нужнее всего когда когда мы с вами пытаемся найти свою вторую половинку да? то есть какая какая она любовница она сексуальная она притягивающая взгляды и желания мужчин здесь игра именно идет на желаниях они а они а не, не на удовлетворение этих желаний то есть это как знаете, Смотреть на человека и представлять себе какие-то какие удовольствия в будущем, да? как, как гейши. Да? То есть просто рядом с этим человеком, в котором кипит стра страсть, в котором кипит какой-то темперамент, необузданность, спонтанность, непредсказуемость. Человек, который светится изнутри. Конечно, конечно, в, в огнях, у, у огней у них есть свои плюсы, есть свои минусы. С одной стороны, это человек такой теплый и притягивающий, с другой стороны, это именно те люди, которые быстрее других успевают перегореть, остыть, забыть и плюнуть, и пойти к следующим каким-то своим высотам. Но мы сейчас с вами говорим не, не про отдельно взятого человека, мы сейчас с вами говорим и даже не про отдельно взятого господина дня. И э, еще у вас может сильный огонь быть, друзья, если вы родились в сезон огня. Сезон огня – это май, июнь очень сильный, ну и июль тоже. То есть, что у нас с вами происходит? Мы сейчас с вами говорим не про каких-то отдельно взятых женщин, которые застряли и сидят в какой-то одной стихии. Мы с вами говорим про гармоничную женщину, которая умеет эм, автоматически менять свои состояния, которая умеет играет сама этими состояниями и нужное состояние подбирать под нужный момент, она она счастлива сама, возле нее счастлив мужчина, дети, люди. И как вот как достичь этого баланса, как достичь этой гармонии? Когда мы видим свою астрологическую карту, мы очень часто видим какие-то определенные стихии. И эти определенные стихии, они очень неплохо работают у нас, если они сильно проявлены. Но это не значит, что в этой стихии мы должны остаться и все, другие никогда не включать. Конечно, у нас есть стихии, которые нам полезны, и нам в них нужно находиться побольше. Если вам полезно дерево, вот мы с вами говорили в прошлый раз про девочку. Кто не видел эфир, в общем, там сохранено, где вот эти вот сохраняются. сохраняются hd какие-то или какие они там а, вот там этот эфир сохранен так вот друзья а состояние любовницы это состояние привлечения и даже когда мы уже привлекли своего мужа свою вторую половину и мы с ним счастливы и мы с ним живем конечно состояние любовницы периодически приходится включать почему потому что любому мужчине хочется его тянет на это состояние и э, женщина, которая перешла после ЗАГСа в состоянии королевы, которая все время дает указания, или в состоянии хозяйки, которая все время жарит картошечку, или в состоянии девочки, которая все время говорит, что «Ой, а я не знаю, как это делается». Естественно, это может утомить любого мужчина Понятно, что все эти состояния тоже нужны, все мы должны переключаться. А еще есть состояние жрица, состояние, в котором мы себя наполняем, состояние воды. И опять же тоже такая интересная история, когда женщины начинают вдруг такие вспоминают про духовность и говорят: ой, я как-то вот не развиваюсь духовно, мне надо уже, мне пора. И начинают уходить уходят в тренинги, в саморазвитие. И мужчины тоже как-то начинают страдать. Вообще, друзья... Э -э, да, все, Елена, спасибо. Так, вообще, друзья, у нас... Если в, э, к возра... мы вернемся немножко сейчас, отступим от темы любовницы, ну как, в общем, даже, может, не будем сильно отступать, потому что это все равно тема энергии, и будем говорить сейчас про даосские учения, про даосские практики, то мы с вами придем к тому, что э, энергию мужчины, энергию де... женщин доос разделяют. И считается, что мужчины э, энергия, небо энергия нисходящая а женщина энергия земли энергия восходящая и нам женщинам конечно конечно же вот про всю тут то есть про духовность это мужчины про материальное это мы и и вот этим материальным дело все в том что пока мы немножко не насытимся своим материальным мы не всегда можем перейти на этот, духовный, на этот духовный уровень. И считается, что вот как раз э, слияние мужчины и женщины, вот как раз это возможность слияния вот этого неба, этого духовного и этого земного. А, к чему я это начала говорить? А, я начала говорить про жрицу. Вспомнил, что я хотела что-то сказать про жрицу. Про жрицу я хотела сказать, что э, когда мы начинаем уходить вдруг от материального полностью такие вау, а теперь мы пошли в духовное, то э, нашим мужчинам тоже э, не всегда бывает хорошо, потому что вступая с нами в брак, подсознательно он все равно ожидает вот того фундамента, да, и, и того, э, и того э, той энергии, которая, в принципе, в нас заложена от природы. Так вот, друзья, давайте еще раз поговорим про то, какая же у нас с вами любовница бывает. Так, она сексуальная, страстная, темпераментная, спонтанная, непредсказуемая, очень активная. Люди, которые притягивают взгляды, и это люди, ну, люди, женщины. Женщины, которые бывают в центре внимания, это женщины, которые живут под лозунгом «хочу». То есть, вот, вот такая «хочуха». Значит, ощущения, собственно говоря, от контакта с этими женщинами всегда такие же яркие и зажигающие. И, естественно, вот эти люди-праздники, они э, очень легко и быстро притягивают, притягивают к себе противоположный пол. Если у нас, э, ну, у на, так же, как и с девочкой мы с вами говорили, что если у нас с вами не достают девочки, помните, мы говорили, если не достают девочки, то что у нас с вами? У нас с вами получается такая сложная жизнь, да, на которой мы сами все на себе тачим. А если у нас много девочки, то у нас, мы тоже с вами говорили, что это такая, такая другая полярность будет. Это могут быть такие инфантильные женщины, опять же, женщины с проблемами в сексе, потому что ну, потому что с детьми не принято заниматься сексами, да, а, то есть э, как, будет обязательно какое-то сексуальное недовольство просматриваться, это будут очень обидчивые, очень капризные женщины, то есть женщины, которые затревают в девочке. А, еще, раз, еще раз повторюсь, тогда, когда у нас, а, это когда у нас много девочки, когда мало девочки, то а, у нас... Вот это, знаете, чувство радости, оно как-то затушевывается, то есть мы не умеем радоваться, как дети, да, радуются. У нас отсутствие творчества, отсутствие какой-то свободы выбора, где мы можем сказать так. Так, стоп, все, стоп, здесь я не хочу, да? вот, много несем ответственности на себя, страх, вот еще очень важно в девочках, когда у нас мало девочки, у нас все время выползает страх, что нас обманут, то есть вот этого, мы теряем вот это доверие мир, к миру, которое есть у детей, страх, что нас бросят, ну и, как я говорила, не дарят подарки. А вот в женщине любовницы, когда мы в состоянии любовницы, и оно у нас не проработано, у нас другие проблемы. У нас проблема либо недостающая любовница, это отсутствие... Отсутствие вот этого огня, и ты становишься невидимкой. Невидимкой для противоположного пола. Давайте, что-то я все время говорю, говорю, говорю. Давайте э -э -э попишем с вами немножко. Я ощутила, девочка, э -э -э значит, девочка мне полезна. дерево в карте нет. Так, вот давайте, кстати, говоря про полезность и неполезность. Знаете, что я еще хотела вам сказать? Что-то я в прошлый раз не сказала. Сейчас я посмотрю, у меня где-то тут... Тоже в заметках это валялось. Значит, смотрите, э, я хотела сказать, что, друзья, если полезна девочка, если вам полезно элемент дерева, записывайте, что вам надо, да, если те элемент дерева. То есть оттенки зеленого, э, макия... этот макияж, говорю, господи, <связываю> маникюрчик. Вот. Ну, я в Инстаграм, в общем, тоже выкладывала все свои проработки. Маникюрчик, например, зелененький сделала, кофточку зелененькую купила, пока прорабатывала девочку, да? Форма. Форма дерева высокая, продолговатая, прямоугольная. Это, это я сейчас говорю для тех, кому дерево полезно и кому, в принципе, в этих стихиях надо бы жить. Символ дерева, кстати говоря, что мы можем носить, если нам дерево полезно? Это натуральные меха. Это деревянные украшения. И это натуральная кожа. Ну, в смысле, может, не носить, может, там сумки или что-то там, обувь, все равно же носить. Да. Если нам полезен огонь, то цвета красные, оранжевые. Форма огня – это треугольный. Ну, кстати, вот про огонь такой оранжево-красный, потому что есть еще оранжевый такой... Цвет чуть притушенный, это будет к земле, кстати, относиться. А с огнем это все, конечно, будет яркое. Форма, треугольники и вообще любое остроконечная Это, я говорю, это может быть украшение. Это может быть принт на вашем платье. Это может быть форма сумки. Да? Что еще к символам и образам огня? Кстати говоря, про украшение. Интересно, что к огню относится пластик. То есть модная вот эта пластиковая бижутерия вполне может поддержать ваш элемент огня. Очень важно, конечно, внутренняя работа над собой. Это вообще считается одна из лучших коррекций в какую-либо стихию. Это, конечно, коррекция полной судьбы своей через стихии. Это очень важные эмоции и способы поведения, которые вы используете. Другими словами, вы можете просто одевать на себя как маску. Вот если говорить про девочку, я просто в прошлый раз вам не говорила, сейчас вот хочу дополнить, да, то поло вот положительные качества дерева, вообще сейчас про дерево говорим, доброта, такая, нет, щедрость будет к огню, доброта, терпеливость, вот, терпение. И, кстати, настойчивость, потому что дерево, оно такое, оно все время уже себе цель какую-то наметило, оно будет идти вперед. Но, конечно, есть и отрицательные кар... качества, упертость. Вот, опять же, где настойчивость, а где упертость, да, такая грань, конечно, у нас будет зыбкая, но тем не менее. Упертость, гнев и, если уж сильно будет напирать, то грубость. Вот это, вот, конечно, отрицательные черты дерева. Опа, что-то у меня тут с наушником. Так, теперь про огонь. Что мы с вами будем прорабатывать в огне? Любовь. Любовь, почаще вспоминать. У нас с вами сейчас неделя будет проработки, неделя проработки нашей стихии огня, нашей любовницы. И здесь мы с вами должны быть влюбленными, насколько это получится. Вообще просто почаще вспоминать это чувство. Ну ладно, допустим, у вас сейчас нет партнеров, в которого вы можете быть влюблены. Просто постарайтесь вспом... повспоминать это чувство. Посмотрите какие-нибудь романтические фильмы, сериалы с красивыми. Не буду советовать, недавно тут сериал бестолковый я абсолютно смотрела, не могла от него оторваться про ведьмы вампира. Вот. Не могу оторваться, потому что красиво, все, так, все такое, он ее на ручках носит, она такая вся, она вся такая принцесска, он ее... Вот просто бывает интересно, какая-то такая сказочная любовная линия. Итак, значит, у огня его положительные качества – любовь, радость и щедрость. Так что, друзья, если вдруг, не вдруг, а если точно будете прорабатывать стихию огня – подумайте о то, о благотворительности. Вообще огонь – это сердце. И тем, кому нужно прорабатывать огонь, ну желательно благотворительностью заниматься чем чаще, тем лучше. У меня, кстати, кстати я тоже буду прорабатывать, у меня уже есть по благотворительности некоторые мысли на следующую неделю. Вот Все будут тоже все, выкладывать, все свои задания. Буду выкладывать обязательно в, в, в инстаграме. Значит, какие отрицательные качества? Огни сверхчувствительны, к сожалению. То есть то, что может быть друг, человек с другими такими яркими чертами характера и стихий, ну, не будет для него так болезненно, как для огня. То, что он может вообще не почувствовать, пройти мимо. Огонь – это сердце, огонь, конечно, это может быть на разрыв души и сердца у огня. А, ну, истеричность, ну, как я помню, в институте психологии, когда вы учились, говорили, что, сейчас уж не помню, в каком-то было контексте, но то, что, конечно, истеричные женщины очень сильно Истеричный не в том плане, что она все время в какой-то истерике, да? Не в психозе, конечно. Речь шла о том, что женщины истероидные, есть такой тип, да? В психологии вот истероидные женщины, они, конечно, очень манки, очень привлекательны для противоположного пола. Почему? Потому что жизнь кипит, да? Истероидный тип женщины – это женщина-актриса, женщина, которая готова выступать всегда и везде. И, конечно же, это очень большая... Это очень сильно притягивает противоположный пол. Ну и, к сожалению, у огня еще есть вспыльчивость. вспыльчивость. Я вообще как человек огня, вот все, что я вам рассказываю, сама, сама так про себя понимаю очень многие моменты. Вспыльчивость, то есть человек может... Ты даже иногда краем ум, ума понимаешь, что... Вот, ну, не стоит вот сейчас вот этой ссоры, не стоит вот это затевать, но ты остановиться не можешь, пока из тебя все это пламя не выскочит, пока ты, все, ты, ты не можешь успокоиться. Такое бывает, не очень хорошая черта, это действительно к отрицательным чертам относится, но вот во всяком случае вы теперь будете знать. Итак, возвращаемся к стихии любовницы. Если у нас с вами огня мало, что с нами происходит? Мы с вами становимся серыми мышками. Это э, понятно, что тоже у, у всех у нас, наверное, в, есть такой момент, когда, ну, когда нам хочется быть незаметными. Но не в эту неделю. В эту неделю мы с вами прорабатываем любовницу. В эту неделю мы не должны быть с вами серыми мышами. Мы не должны быть с вами... Ну хорошо, серая мышка обидна. Давайте скажем так, невидимка, да, то есть женщина-невидимка, это не про нас пусть. А когда у нас с вами перебор этой стихии, а перебор стихии вы наверняка тоже таких женщин встречали, когда, вау, все, в ней есть все, лакированные туфли на высоких каблуках, короткая юбка, там, я не знаю, колготки с сеточкой, декольте, Спина открыта, такие когти вампира красные, И, ну это, кстати, да, это все, это все относится, конечно же, все, что я перечисляю, это все относится к стихии любовницы, но когда это все на тебе, а, яркие красные губы, яркий макияж то, к сожалению мы начинаем считываться для мужчин как легкодоступные женщины и вот эта вот прекрасная стихия которая должна работать на привлечение внимания привлечение к вам людей и не, не обязательно там противоположного пола вообще просто привлечение людей она может работать конечно вам во вред а, потому что вы если вы ищете, если вы ищете постоянно, себе какого-то постоянного партнера, постоянного мужчину, и э, вот перебор вот в этом, э, вот э, именно в этой стихии, он будет отпугивать мужчин порядочных, а будет наоборот притягивать к вам непорядочных. Вообще нужно сказать, что энергия, энергия э, любовницы, в, у нее нет задачи привести к вам принца. У нее есть задача обратить на вас внимание. А привести принца – это задача королевы, к которой мы с вами тоже скоро до, до этой стихии тоже мы с вами скоро дойдем. Так, что бы еще хотела рассказать? Сейчас пока так заглядываю в свои заметки. Итак, базовая потребность у любовниц – необходимо испытывать очень сильные эмоции. Это Люди, которым нужно гореть, им все время нужны дрова, им все время нужны эмоции. Женщина стихии огня важны публичные проявления себя, признание окружающими. Она стремится получить максимум ощущений и удовольствий, в общем-то, в частности, ей важна близость с людьми, общение, контакты, сфера проявления себя. Женщина стихии огня стремится к новизне, к переменам. Им ничего нельзя, ничего не жалко для праздника, а уж если все сгорело, выжженное поле, то им нечего там ждать, и они быстро уходят. Больше всего такие люди, конечно, не любят одиночество, не любят разочарований. И что такие люди, ну, если мы будем говорить про женщин, что такие женщины дают мужчине, да, страсть, желание желание притягивают их мысли, включает того самого охотника, включает те самые фантазии, на которых мужчина начинает тоже как на дровах жить, да, и ждать встречи. То есть какие-то акт... подталкивают мужчин к каким-то тоже активным состояниям. Что она получает взамен? Внимание, желание быть с ней рядом, то есть все, все мечты – это все к ней, желание ею обладать и вот это чувство влюбленности. Как мы ее будем с вами прорабатывать? Как же она у нас прорабатывается? Значит, прорабатывается она у нас с вами... Ну, давайте мы с вами начнем ровно с такого же упражнения, как мы с вами работали с девочкой. То есть... Так, я надеюсь, что менеджер Инстаграм сейчас слушает и записывает за мной, потому что у меня там тоже такой некий поток сознания идет, и потом постараюсь, конечно, вспомнить все сама. Но первое. Итак, первое, что мы с вами будем делать? Мы с вами всю неделю живем в осознании того, что мы в стихии любовницы. Мы притягиваем взгляды. Еще раз повторю, зачем нам это надо? Не для того, чтобы изменять мужа. <с> нет, нет, в смысле, там, если вы хотите, это ваше, конечно, дело. Хотя, конечно, я хочу сказать, что флирт, к этому вернемся, потом еще побольше расскажу. Конечно, это метод социального одобрения. Это некий такой вот, современный способ набора энергии. Очень простой и очень легкий в современном мире в современных городах где сложно вообще взять эту энергию да то есть флирт конечно же вот в этих ритмах он такой самый простейший и способ набора энергии так вот что что нам нужно с вами сделать у нас 20 ну, не 24 мы с вами всю неделю живем в стихии огня мы с вами что делаем мы с вами стихии огня мы становимся видимыми мы одеваемся может быть чуть ярче но если вы всегда ярко одеваете, то не надо еще более ярко мы одеваемся мы с вами очень красивые мы с вами очень улыбчивые и мы с вами живем под камерами да? представляем что мы с вами находимся на реалити-шоу 24 часа в сутки кругом камеры я не знаю вот дом 2 просто куда бы ты ни пошел за тобой идет камера везде камера, то есть ты либо и т... а твоя задача быть в роли, то есть мы сегодня мы с вами просто надеваем маску маску э, любовницы и носим ее до следующего воскресенья. В следующее воскресенье мы с вами перейдем в другую стихию, а в течение недели я вам дам возможность, опять же будет также пост где вы мне напишите, как у вас идут дела с, с нашей любовницей. Если вы будете... Я, кстати, мне не понравилось в прошлый раз, мне кажется, не так много людей. Много людей писали мне в директ, много людей, когда я спрашивала, делаете ли вы упражнения, писали, что да, делают, но ну, вот ставили да, нет да", на опросах, но комментариев было мало, писали мало какие у вас результаты, и меня даже это немножко расстроило, я думаю, ну как, как же так, <смех> как же так, у меня для вас такие интересные упражнения, а вы не пишете своих результатов. Так вот, итак, мы с вами живем целый месяц, а, ой, месяц, господи, целую неделю в состоянии любовницы. А, мы с вами, помните, я говорила, что у нас включает очень сильно, у нас включает благотворительность, а, Наметьте какое-нибудь себе хотя бы одно благотворительное дело. Подумайте, что вы можете сделать. Дальше. Конечно, любовница без включения, без включения тела невозможно. То есть, если у вас есть какая-то возможность пойти на любые женские практики, сходить на йогу, на танцы, в общем, почувствовать свое тело. Но нам с вами нужно его не просто почувствовать. Давайте я сейчас посмотрю немножко, что вы мне тут пишете. Нам его не только нужно почувствовать, это тело. Нам нужно с ним будет и поработать. Сейчас расскажу, как. Значит, если в карте нет огня, значит, я невидима для мужчин или что-то я не так поняла. Значит, смотрите, Лариса, я в прошлый раз рассказывала про соотношение карты и соотношение стихий. В карте у вас действительно может не быть какой-то стихии. Но мы с вами ее, значит, она 100% будет для вас полезна, и 100% вам ее нужно прорабатывать. У кого-то это получается на уровне, но ну, мы все интуитивные женщины достаточно сильно, просто кто-то прислушивается к этой интуиции, кто-то нет. Кто-то интуитивно сам приходит к этому и прорабатывает, ну, кто-то всю жизнь проживает без какой-то энергии и наверняка тоже счастлив. Поэтому, Лариса, конкретно у вас, видимо, вы для мужчины или невидимые, я не знаю, но вы сами написали, что энергии этой нет. Поэтому, скорее всего, для того, чтобы включать эту энергию, большинство, во всяком случае, людей, для них требуются еще определенные какие-то условия. Хотя бы осознанность. То есть для того, чтобы побыть в какой-то энергии, в которой у тебя мало, нужна какая-то осознанность. Вот, например, во мне энергии Земли мало, очень мало в моей карте. И когда я стала узнавать про психотипы, когда я начала понимать про разные вот эти состояния женщины, женщины это было много лет назад, Ходила тогда на женские тренинги, и мне очень нравилось прорабатывать. И вот я хочу сказать, что состояние хозяйки я через такую осознанность прорабатывала несколько лет. Они как по-другому, потому что не выходит. Вот. Так что просто через осознанность. А волосы какой длины? О, слушайте, но ну я сейчас не могу вам сказать, волос какой длины мы с вами будем носить на этой неделе. Я боюсь, что от моего желания это не зависит. И, собственно говоря, у нас же с вами нет задачи, у нас с вами нет задачи уйти в один тип и застрять в нем. У нас есть задача попробовать все типы. Я пообещала, что если вы будете хорошо работать писать домашние задания, то я вам... В конце, через 5 недель, скажу, как этими типами пользоваться. А если вы не будете писать домашние задания... Ой, я, кстати, сейчас придумала. Те, кто пишет домашние задания, через 5 недель у вас будет возможность... Э, пожалуйста, менеджер мой, запишите вот это условие, мы его обязательно озвучим. Э, я тогда проведу, наверное, только для тех, кто делает домашние задания, про переключение этих стихий, где, когда и как нужно их включать. Вот кто с ними работал, кто их прорабатывал, в директ вышли время, время и место, где мы будем прорабатывать эти стихии. А если вы не писали мне ничего про домашние задания, тогда вам это и не надо. Вот так вот отнесусь я к вам придумала. Так вот, расскажите, пожалуйста, есть ли слабое дерево инь? Дерево тоже полезно. Смотрите, какая есть ситуация. Мы, если мы сейчас с вами будем говорить про вашу астрологическую карту, то нужно смотреть. дерево. Смотрите, например, де, вы говорите «дерево инь слабое». А, или вы, это вы, если слабое дерево и А, вы, вы иньское дерево, ваш господин, я иньское дерево, и вы слабое. Конечно, вам нужно укреплять, и это будет самая важная для вас задача для слабого дерева, это укрепление, то есть вам нужно обязательно укреплять. Или в вашей карте есть дерево, и оно слабое, или в вашей карте вообще нету дерева, тогда его нужно прорабатывать. В вашей карте много дерева, и вы как-то, может, неправильно им пользуетесь, тоже надо прорабатывать. То есть здесь такая задача, здесь, ну, смотрите, из-за того, что мы занимаемся собой, своей женственностью и своей привлекательностью, по большому счету, это же не задача, что... Вот что-то надо, знаете, насиловать себя. Нет, это же, мне кажется, в удовольствие заниматься собой, психологией, женским счастьем. А как понять, полезно или не полезно? Я красное ношу по настроению, но не всегда. Как понять, полезно или не полезно? Сейчас мы с вами вот на этом уровне мы никак этого понять не можем. Скорее всего, сделаю летом закрытую группу, тренинг по вот этим всем вещам и... Там, наверное, я уже свяжу это с астрологией, потому что здесь, в Инстаграме, я вам не в состоянии сейчас взять и рассказать, не показывая карты, как-то определиться. Значит, мы сейчас с вами говорим просто про различные стихии, про различные состояния, и мы говорим про то, что все эти состояния, в них нужно пожить и проработать. Что полезно, если в карте только земля? Скорее всего, эта карта... Опять же, если в карте только земля, скорее всего, это спецструктура. И, скорее всего, вам только земля и будет полезна. Ну, плюс-минус, в зависимости от того, какая структура, могут быть еще полезны либо те элементы, тот элемент, который порождает, то есть огонь, либо тот элемент, который ослабляет. Надо смотреть, надо смотреть структуру, то есть металл, да? Надо смотреть структуру. Но мы сейчас, сейчас не про... Вот, ту полезность, про которую, может быть, вы говорите. А мы сейчас с вами вообще про то, что у нас есть пять стихий, мы должны их уметь переключать. Понимаете, мир мультиполярный, он многозадачный стал. Вот сейчас в мире кто хорошо выживает, да? Выживают те компании, которые не просто выпускают какой-то один продукт, да? А те, которые становятся какими-то корпорациями, там, какая-нибудь Тесла, там, я не знаю. Тут космические корабли, тут машины. сегодня не слышал, смартфоны собираются выпускать. Или там наш Сбербанк был. Ну, сначала все время Сбербанка был, теперь он просто Сбер, там, все, включая там такси, и там, я не знаю, магазины, да, начинает под себя подминать. То есть, к чему я это начала говорить? Что если раньше вот про эту мультиполярность говорили только знаете какие-то очень умные люди на каких-то очень закрытых я не знаю в закрытых каких-то сообществах то сейчас это уже стало известно всем и каждому то сейчас понятно что человек который э очень узко мыслит или корпорация или ну все что угодно оно может выжить потому что мир ну в Мир таков, что все непредсказуемо. Может выжить, конечно. Но выживает кто? Выживает человек, у которого есть больше возможностей. То есть если человек, вот, например, я. Я психолог, я астролог. У меня есть диплом там, медицинский, у меня есть диплом вышеэкономический. Я, я не то, чтобы я хвалюсь. Я просто говорю о том, что в случае ну вот в случае чего-то я могу пойти и, там, я не знаю, баланс, наверное, делать. Но уже, наверное, не могу, потому что надо опять учиться. все Да не важно. Но что-то я не знаю. Могу там пойти капельцы, например, делать людям. Да? То есть э -э, человек, у которого есть много навыков, он выживает легче. И ему легче прийти к какой-то большой цели. Так вот, мы сейчас говорим про женщину, как про вот этот самый сосуд, который состоит из многих энергий. То есть, да, ваша карта может быть чем-то ограничена, но это, вот эта ограниченность в карте, она не говорит вам о том, что вам не надо брать другие энергии. вам Она говорит о том, как вам жить и работать с этой картой. То есть, вам астролог, или если вы придете на курсы, на курс для новичков, вот, который у нас вот -вот запускается, да, то там вам, собственно говоря, все расскажут. Все по полочкам раскатают, каким образом, эм, каким образом с той или иной картой как лучше себя вести. Здесь мы говорим о том, что любая женщина должна иметь эти пять состояний и уметь их переключать. Неважно, вам нужна, нужен этот огонь или не нужен. Потому что если вы будете непривлекательной женщиной, вы будете непривлекательны для всех, для своего мужа, даже если вы были когда-то очень привлекательны. Но потом ему поднадоело, потому что вокруг много зажигалочек, да. Вы будете непривлекательны для работодателя, если вы приходите. Вы будете непривлекательны для клиентов, которые, например, тоже, в общем-то, тоже тянутся да, на определенную энергию. Вы будете... То есть, энергия огня это энергия привлечения и в том числе энергия, в которой мы пользуемся в бизнесе насколько работает добавление элемента путем одежды и еды вы знаете оля мне кажется это больше психотерапевтический момент чем действительно какой-то очень очень важный ну давайте так скажем что если нам нужно допустим у нас нету этой энергии у нас ноль а мы ее хотим внести, и вот все, что мы можем сделать для добавления энергии, это будет, ну, берем за 100%. Да? Так вот, носить одежду, ну, может быть, 5%. Еда, ну, может, с едой чуть побольше, может быть, 10%. Но это, это максимум, это максимум. Итого 15, а нам нужно еще как-то добрать, да, 85%. Так вот, самое, мне кажется, важное, каким образом можно довнести энергию, это э, через психологию, то есть это вот через осознанность, через медитации, через э, правильное состояние. Вообще погружение в, в состояние, вот, кстати, надо мне успеть рассказать, осталось 15 минут, надо успеть рассказать. Через э, вообще погружение в любое состояние – это, конечно, практики медитация. Здесь, здесь и сейчас я вам рассказываю, наверное, в общем целом, но не успеваю дать практики. Эти практики, как я уже сказала, летом я на, наверняка соберу группу и проработаю с вами. То есть, например, например вот что можно сделать на той же любовнице? Давайте. Трени, тренировка голоса. Вот, давайте. Давайте всю неделю, второе задание, первое задание, вы ходите под камерами и вы помните, что вы должны быть в любовнице. Второе задание. Мы с вами целую неделю пытаемся разговаривать с мужчинами на тон ниже. Сначала нужно потренироваться. Там, я не знаю. Меня зовут Наташа. Ну, вот, там. Я представляюсь просто там. Меня зовут Наташа. Да? Теперь мы пытаемся сказать то же самое, но на тон ниже. Меня зовут Наташа. Еще на тон ниже. Еще более глубоко. Вот каждый из вас сейчас попробуйте сидя перед телефоном сказать, произнести свое там имя или любую другую фразу, но все время на тон ниже, ниже, ниже. Хотя бы на три, да? Следующее, да, следующий момент. Меня зовут Наташа. Еще ниже. Меня зовут Наташа. Еще ниже. Меня зовут Наташа. Вот или там, я не знаю. Да, дорогой, хорошо, дорогой. Как скажешь, дорогой. Попытаемся опять же. Как скажешь, дорогой. Ниже. Как скажешь, дорогой. Ниже. Как скажешь, дорогой. Ниже. Как скажешь, дорогой. Вот. Значит, смотрите. Что у нас... Какие у нас вообще практики? У нас практики голоса, у нас практики дыхания, у нас очень хорошая практика со стонами. То есть просыпаемся утром и попытаемся постанать 3 минуты от удовольствия. Ну, это звучит, может быть, глупо, на самом деле это просыпается тело, вообще тело и звук, и, ну и вообще многие, многие состояния, они через звук приходят, да, то есть вот если кто-то занимался когда-то женскими практиками, то знают, что, что многие состояния – это просто состояние звучания вашего тела. Так вот, любовница – это состояние звучания вашего тела. Что из практик можно вам посоветовать? Ну, во-первых, есть такая, такая практика, я сейчас не успею это объяснить, вы можете почитать, называется «Дыхание матки». В интернете, мне кажется, она никакого ну, как бы секрета не имеет, вы можете найти, поделать вот эту прекрасную практику. Из упражнений, ну, так скажем, пошалить... Ну, в правильное время в правильном месте можно следующее сделать тренируем взгляд помните мы с вами уже уже пытались в девочке смотреть на мужчин а теперь мы смотрим смотрим по-другому мы смотрим уже со своими внутренними интимными мышцами и вообще матка это сосуд Вообще считается, что матка – это сосуд, и если э, этот сосуд не наполнен, то этот сосуд начинает вытягивать энергию из других органов, опять же, по подоосизму. И вот здесь вот и приходит всякие, всякое, всякое старение, приходит старость. Поэтому э, с практиками э, с наполнения своего сосуда мы с вами тоже познакомимся в свое время. Сейчас можно просто потренировать, как я уже сказала, дыхание матки, есть такая практика, вы можете потренировать взгляд, очень интересная история, то есть вы можете, например, закрываете глаза, вспоминаете какую-то сцену, любую свою из фильма, какую-то, ну, сцена, которая вас очень воодушевила, какая-то там, я не знаю, романтическая, скажем так, да, сцена. И, и, и, и эм, в этот момент вы начинаете работать мышцами влагалища, и в этот момент вы можете посмотреть на мужчину. Ну, потом можете мне написать, каким образом те, кто сделает это упражнение, каким образом у вас получилось, и как это сработало. А вот. Итак, значит, что у нас было? Мы живем под камерами, мы думаем про благотворительность, мы прорабатываем свою любовницу. Слушайте, ну у нас любовницу проработать... Это праздник. Вот еще важный момент. Подумайте, каким образом вы можете проработать любовницу. Может быть, у вас будет какая-то возможность где-то выступить, какая-то конференция, или, может, вы прямой эфир проведете в Инстаграм или где-то еще. Подумайте, где вы можете выступить, появиться на сцене. Подумайте, какой вы праздник можете организовать. Вот это самый интересный момент. Попробуйте организовать какой-то праздник. Организовать не только ну, как бы для себя и для окружающих. Если у вас не получается прям праздник-праздник, подумайте, может быть, какое-то хорошее настроение замутить в офисе, да. То есть, ну, в общем, станьте вот этим эпицентром, этим огоньком хотя бы на один день. Подумайте, что вы можете сделать. Помним, что мы с вами разговариваем с мужчинами на тон ниже, хотя бы на тон ниже. Вообще пытаемся тренировать свой голос. Ну, может быть, не везде, конечно, это уместно, но давайте хотя бы с мужчинами мы просто говорим на тон ниже. И смотрим. Смотреть причем на мужчин на счет 3. То есть мы не просто смотрим, мы, мы смотрим в глаза, мы работаем мышцами. Ну, еще можно представить, как я сказала, уже какую-нибудь еще себе романтическую сцену. Вот, и что такое еще три? Раз, два, три, и глаза отводим. Вообще, вообще практик со взглядами очень много и тоже очень интересны. Так, вот это я, то, что, наверное, хотела рассказать, сейчас... Дерево Ян упертое. Фу, все такие деревья. Быстренько поотвечаю, насколько успею, на ваши вопросы. И можете их задавать. Это какой огонь? И, или Ян? Мы вообще говорили про вообще любой огонь. Мы не говорили про какой-то конкретный. Задание где выкладывать? Так, где мы будем с вами задание выкладывать, друзья? Мы с вами задание будем так же, как и по девочке. Я буду делать... Пост, я сделаю какой-нибудь пост в начале недели и под конец недели, где вам можно будет уже, чтобы вы могли написать. В начале недели сейчас я попытаюсь сохранить опять это видео. В прошлый раз у меня не получилось его прям в ленту за, за, запилить. Но вот сейчас попробую первым блинкомом. И задания, мы там пропишем все эти задания, так что... Наталья пишет все про меня. Ну, согласна. Я тоже когда читаю про огонь, многое про меня. Я Июньский огонь. Ох, как жизнь моя тяжела. Да, я Янский огонь. А -а -а. Ох, как правильно, в карте нет совсем огня. Невидимка хоть два сильных персика в карте. Персик могут вам давать обаяние и очарование. Но чтобы это бояние и очарование сработало, нужно, чтобы на обратили внимание. И огонь отвечает вот за это самый первый момент привлечения взгляда к тебе. Привлечения к тебе внимания, чтобы человек остановился и начал тебя слушать или смотреть на тебя. Потом только это очарование будет срабатывать. Поэтому да, прорабатывать надо Самое интересное, что я выжигала огнем до пепла прошлые отношения после разрыва, карта сухая, вот и стала невидимкой. Да, такое тоже может быть, такое тоже может быть, что мы, вот как вот очень хорошее выражение, пере, как сгорело, просто вообще нас женщин, если мы не умеем переключаться, если мы не будем переключать эти состояния, то нас женщин, к сожалению мы можем просто возле себя ставить выжженное поле. Это да. Я тоже невидимая. Так, так, друзья, выходим все из невидимых. У нас весна начинается. Нам всем хорошо. Давайте выходить. красивая скопчика. Спасибо. Купила сегодня специально к сегодняшнему эфиру. Думаю, а то ли девочка, то ли любовница. Думаю, как раскопчика. Что надо. Только так и набираю энергию. Флирт. Да, девочки, флирт. А, но если вам будет удобно, конечно, то пишите, получилось ли пофлиртовать, где и как. А, за стеклом, да. Так, а если нет земли, что делать? Про землю, друзья, мы с вами встречаемся следующее воскресенье в 8 часов также. И мы с вами будем прорабатывать стихию хозяйки, и мы давайте уже проговорим. Я, кстати, улетаю, но я надеюсь, что у меня там будет интернет, и я подготовлюсь для того, чтобы с вами провести эфир, поговорить про хозяйку, про землю. Если что-то у меня пойдет не так, то я вам напишу, прилечу во вторник. Если что, в конце концов, тогда, ну, перенесем на вторник, если что. А, как их правильно переключать? Круто, да. Так, у меня земли, ты-ты-ты. Сейчас буду, посмотрю. Много. Если вы не знаете Бадзи, то баланс проще простого, да. Я вообще не могу понять Бадзи, много раз пробовала. Друзья, кто хотел бы, но не может никак понять, у нас вот сейчас стартует курс. И вы знаете, вот у меня просто уже какие-то сотни отзывов об этом курсе. Люди пишут о том, что проходили много раз в разных школах, но ничего не остается в голове вообще пока не пришли в нашу школу. И в нашей школе все по-другому. Мы умеем объяснять, мы уже, не знаю, в какой уже в 25 поток набираем. Мы умеем объяснять, мы умеем, мы даем хорошие методички, мы даем домашние задания. Приходите, приходите на наш курс по чтению астрологической карты для начинающих. Вот он вот-вот начнется. Так что вам просто не попался хороший учитель. Это похоже на архетипы. Это и есть архетипы, конечно. Это, это и есть архетипы. Просто у нас сейчас вот в данном здесь случае мы не можем их э, вот в таком формате связать с астрологической картой. Кроме того, что сказать, что в карте тоже есть пять стихий и они не соотносятся, мы больше ничего пока не успеваем про это рассказать. Я не успеваю. Но обещаю, что я сделаю какой-нибудь, ну и бесплатный флешмоб сделаю летом. Уже, наверное, не в рамках Инстаграма, а в рамках вебинарной комнаты, для того, чтобы мы могли с вами разговаривать. И как-то мне там все-таки пока более уютно. Как отчитываться в Инстаграм? В Инстаграм я посты, у меня есть посты, и под постами я прошу, напишите... Вот у меня было то-то-то. Посмотрите, у меня такой пост есть про девочку в моей ленте. Кстати, можете там дописать. Елена. Ой, Елена, ну какая вы хорошая, божечки. Так и написала. Первое – флирт. Второе – дыхание и голос. Третье – яркий внешний вид. Четвертый взгляд. пятое благотворительность. Елена, вы чудо чудесное, спасибо. Да, 8 минут. Все, все, все. Стоны по утрам. Очень интересно. сто по утрам. Все, друзья, спасибо вам большое. Не успеваю все прочитать, но почти все успела прочитать. А если наоборот, какая карта? Только зима. Давайте в следующий раз мы с вами встречаемся, и я с вами поговорю. Ну, может быть, в следующий раз мне получится побольше с вами поговорить, поотвечать на вопросы. Все, в следующее, в следующее воскресенье в 20.00 мы с вами встречаемся, встречаемся также в Инстаграме и будем с вами дальше говорить про стихию хозяйки, про стихию земли. Все, друзья, спасибо и пока в переписке в Инстаграме.